Поздравляю вас, вы прошли наш первый вводный курс «Как пользоваться тренинг-центром». Чтобы сделать обучение более эффективным, его нужно сделать пошагово. Поэтому нельзя учиться везде и сразу. Прошли один курс, получаем доступ к следующему. Все материалы курса в открытой части будут тоже открываться по паролю. Пароль вы найдете под этим видео. Сейчас я рекомендую вам выбрать либо курс «Компьютерная грамотность», либо выбрать курс «Полезные инструменты». Что лучше выбрать, если вы не уверены еще пользователь компьютера, обязательно начните с курса компьютерной грамотности. Здесь на момент записи не так много уроков, но вы все их пройдете и получите. Практический опыт, практический навык в работе с компьютером. Это необходимо сделать, чтобы двигаться дальше. Если нет уверенности в регистрации, в подключении к конференциям, то есть то, что называется именно компьютерная грамота, научиться получать клиентов из интернета у вас не получится, потому что вы будете очень тратить много времени на простые элементарные вещи. Если же ваш уровень компьютерной подготовленности уже достаточный, я вам рекомендую подключить курс «Полезные инструменты». Это курс уже для продвинутых пользователей, то есть для людей, которые пользуются интернетом. И если вы хотите, чтобы... Эффективность вашей работы возросла. Изучайте эти инструменты и старайтесь их использовать в своей работе. Последним уроком в каждом из этих курсов будет возможность получить доступ к следующему уроку. Коды доступа будут также находиться в обучающих материалах последнего урока. Все, что вам требуется сделать, это войти в раздел обучения, выбрать «Спонсоров». Вы увидите подключенные курсы и курсы, которые вы можете подключить. Нажимаем «Подключиться» у вас спрашивают пароль, пожалуйста, его скопируйте, либо наберите и нажмите на кнопочку «Да хочу». Вы подключаете курс и начинаете в нем обучаться. Как проходит обучение, вы уже знаете, потому что вы закончили наш первый курс «Как пользоваться тренинг-центром». Данная методика прохождения обучения позволит сделать ее более логичной, более правильной и снять нагрузку с вас, как с человека, который обучать свою структуру в нашем тренинг-центре. Успехов вам! Будут вопросы, обязательно пишите своему спонсору в наши чаты, пишите в техподдержку.